Это просто охуенно. Как я понял, вам очень сильно зашел мой обзорчик. И это замечательно, потому что у меня появился повод сделать новый обзор и, пожалуй, много времени терять мы не станем. Начнем, к сожалению, с плохой новости. Для того, чтобы меня не забанили за порнуху и разврат, а также за мучики, я вынужден сделать цензуру в моих видосиках. Да. Да сычу я! Даешь разврат! Школьнички, быстренько домой подрещили пищу И спадки Сегодня в наши лапы попала игра под названием Паразит в городе. Я хотел найти к ней довольно хорошую превьюшку, но сразу понял то, что это будет дико сложно. Так как в интернете в основном по запросу вбивается только обыкновенный трешняк, связанный с этой игрой. Что свидетельствует о том, что она просто зергут. Но не будем сильно отходить от темы. Как и большинство игр, это платформинг. И при этом неплохо прорисованный и проанимированный. В чем вы и сами можете убедиться. И так как это все-таки обзор, то нужно бы сказать о сюжете, который умещается в минуту нашего с вами времени. Есть какая-то бабеха, есть какой-то вирус, который передается как ВИЧ. Через половой акт мужчины и женщины. Ну, а на этом все. Да-да-да, боюсь, что сюжет здесь именно такой: ничто не объясняется, ничего не поясняется, короче, тупик везде. Но зато есть хорошая анимация, приятная глаза, картинка и играбельный персонаж. Ну, в принципе, что вам еще нужно в хинтай игре? Из вооружения, наши главгероини имеет пистолет и пендаль. Ну, в принципе, вот и все. Ну, по крайней мере, все, что за успел заметить я, пока проходил эту игру. Ну, а на этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки и, и помните, как только наберется 20 лайков, выйдет новый обзор. Всем до скорого. Пока. С вами был Мишаня.